Добрый день, уважаемые господа. Good afternoon, your Excellences. Искренне поздравляю с началом вашей дипломатической миссии в России. Наша страна не раз доказывала, что является ответственным и надежным союзником в решении общих для всего человечества проблем в строительстве нового, более безопасного и справедливого миропорядка. Важно также, что стабильный хозяйственный подъем развития экономики в последние годы, демонстрируемые в России, превращают ее в привлекательного и финансово-экономического партнера. Рассчитываю, что ваша миссия будет направлена на достижение взаимопонимания, более полного раскрытия потенциала заинтересованного сотрудничества, даст серьезный дополнительный импульс для всестороннего развития наших отношений. Уважаемые господа, здесь находятся официальные представители государств, с которыми у России сложились давние партнерские и дружеские отношения. Your Excellences, uh, gathering here are official representatives of states with which Russia has a history of partnership and friendship. This is completely true of Portugal. Over the past 30 years our cooperation has uh, Uh, notably strengthened, but we are not going to stay where we are. Formidable progress and uh, prospects for the expansion of our interaction were uh, reaffirmed once again at the recent meetings on the Portuguese soil last November. Наши отношения с Бельгией отличают предметность и доверительность диалога. Это хорошая основа для дальнейшего развития сотрудничества во всех областях, в том числе и в торгово-экономической сфере. Хотел бы подчеркнуть что мы признательны руководству Португалии и Бельгии за последовательную поддержку линии на укрепление равноправного партнерства России с Евросоюзом. Как известно, это один из ключевых приоритетов нашей внешней политики с удовлетворением отмечаем динамичное развитие политических экономических гуманитарно культурных связей с республикой македонии на всех этих направлениях уже достигнуты заметные результаты. Будем делать все от нас зависящее, чтобы уходящие в глубь веков российско-шведские отношения развивались в благоприятном взаимовыгодном направлении надеемся что встречные позитивные движения со стороны швеции позволят вывести наше сотрудничество на еще более высокий подлинно партнерский уровень response from Sweden uh, will permit us to uh, raise our cooperation to a new level, level of uh, genuine partnership. One of the solid pillars for this are the already established direct links between Sweden and the Northwestern regions of Russia. Дух дружбы и взаимопонимания определяет отношения России с Республикой Бенин. В последние годы нам удалось установить динамичный политический диалог, активизировать взаимодействие в международных делах. Over the recent years, we have been able to launch a dynamic political dialogue and intensify our cooperation in international affairs. We can already see realistic opportunities for strengthening our trade and economic ties. We have a long-standing tradition of partnership with the Republic of Cyprus. Приветствуем заинтересованность Кипра в том числе как полноправного члена Европейского Союза в активном сотрудничестве с Россией. Мы Кипра, который, членом в с Россией. В наших общих интересах максимально задействовать наработанный потенциал связи в научно-экономической, торговой, других областях. Это наш общий интерес do our utmost uh, in order to tap the already accumulated potential in the trade, uh, economic and other areas. We stand ready to make a further proactive contribution to the achievement of a fair And of the issue on the basis of Мы ценим дружественный, неизменно дружественный характер отношений с Республикой Сенегал. Мы ценим неизменно дружественный характер отношений с Республикой Сенегал. Рассчитываем, что возобновление деятельности вашего посольства в Москве будет способствовать их дальнейшему благотворному развитию по всем направлениям. Мы надеемся, что в Москве всех У нас есть все возможности, чтобы придать двустороннему сотрудничеству с государством дополнительную динамику, в целом поднять российско-кувейтские отношения на качественно новый уровень. Рассчитываю на вашу активную позицию, уважаемый господин посол. В заключение, хочу подтвердить, что все... Ваши усилия, направленные на развитие многопланового взаимовыгодного сотрудничества с Россией, будут находить неизменно поддержку со стороны ваших коллег в Российской Федерации. With желаю успеха в вашей ответственной работе в нашей стране. I wish you ever success in your important mission in this country. I would like to wish all the best to you and your families. Thank you for your attention.